Здравствуйте, мои родные подписчики, с вами Елена Дегурова, Содружество Яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для раков. И конечно же я хочу напомнить, что мы проходим коридор затмений, коридор возможностей, который будет продолжаться по 15 февраля и шлейфом еще в общем-то до конца февраля. Это значит, что сейчас самое время... Раскрывать свои способности, раскрывать свои потенциалы, высвобождать ресурсы, которые у вас есть, находить их, в общем-то. И именно этим мы занимаемся во время энерговибрационных сеансов. Сегодня, кстати, будет стартовать второй поток с 19.00, а третий поток энерговибрационных сеансов в период затмения будет начинаться 10 февраля. В 14.00 и сеансы будут дневные, так что вы еще можете успеть, буквально на второй поток осталось одно место, а на третий поток еще пару мест, по-моему, есть, успевайте. Ссылочки все есть на описание, что такое энерговибрационные сеансы, на, на участие они есть под этим видео на нашем канале в YouTube. Кстати, на нашем канале в YouTube есть много подарков, там четыре подарки в данный момент для вас. Это энерговибрационная практика «Быстрые деньги», которая поможет вам привлекать эти самые деньги быстро. Это инструкция для подсознания пошаговая, которая поможет вам также привлекать желаемое. Там еще есть две записи встречи, которые помогут вам согласовать свои ритмы, собственно говоря, в период затмений, и не только, вы найдете там запись прогноза на период затмений для каждого знака зодиака, поэтому переходите на наш канал, для этого вам достаточно нажать в правом нижнем углу на значок YouTube, и вы попадете к нам на канал, чтобы не потерять и всегда быть в курсе, новых видео, которые выходят на нашем канале. Нажимайте кнопочку «Подписаться», обязательно включайте колокольчик, тогда вы будете получать оповещения о новых видео. И если вы хотите нам сказать спасибо за то, что мы делаем, за полезные прогнозы, за полезные рекомендации, видео, ставьте лайк. Это будет ваше спасибо и ваш энергообмен, это репосты, распространяйте эту информацию, делитесь с друзьями, ведь чем больше счастливых людей, тем лучше. И еще один момент хочу вам сказать, с этой недели у нас начинает действовать новая услуга, точнее даже две, это возможность заказать индивидуальный прогноз на неделю по дням, это будет описано ваши три сферы здоровья отношения и деньги а на неделю по каждому дню а также вы можете заказать прогноз на месяц это немножечко другой прогноз другие расчеты но там тоже по каждому дню там есть график там есть четкие рекомендации и вы можете выбрать одну либо четыре сферы это здоровье любовь сексуальный прогноз и конечно же финансы прям по дням график когда стоит ожидать или планировать какие-то встречи или какие-то выступления, если вы выступаете, то есть на какие дни желательно это все планировать, либо свидание, если это любовный прогноз. А сейчас, конечно же, прогноз на эту неделю для раков. И вот в будние дни недели могут произойти положительные перемены в карьере. Если в вашей фирме проходят перетрубации и многое меняется, то в результате изменения обстоятельств, Ваше положение на занимаемом должности может еще больше улучшиться, либо вы получите повышение в должности. Также в эти дни может улучшиться ваше финансовое положение, возможно, поступление определенной суммы денег даже на ваш счет и удачное время для покупок, особенно в кредит и для оформления банковских суд. Пользуйтесь этой возможностью на этой неделе. Не исключены романтические отношения с человеком, занимающим более высокий э, статус положения. А типичной реализацией этого может стать служебный роман с начальником, либо с начальницей, а в конце недели на выходных воздержитесь от обмена валюты. А вы рискуете понести убытки. А также в эти дни могут сложиться романтические отношения очень удачно. Старайтесь беречь самолюбие любимого человека. Воздержитесь от критических замечаний, иначе ну, между вами могут возникнуть поводы для обид. Продолжая тему отношений, хотела бы сказать, что влюбленным раком неделя сулит Неоднозначные впечатления. И решаясь на тот или иной эксперимент, стоит э, приготовиться вот, ну, к самым замысловатым последствиям. Вероятнее всего, вас ждет удача, но к ней э, будет прилагаться непрошенный бонус. И какой он будет, никто не сможет предсказать. А приключения могут дорого вам обойтись э, в материальном и моральном смысле. При этом не исключено, что в воскресенье Пыл партнера неожиданно пропадет, и вы увидите перед собой совершенно такого незнакомого для вас человека, холодного, как айсберг, даже возможно. А наиболее гармоничные для вас дни – это 6 и 7 февраля. И продолжаем наш прогноз, переходим к теме финансов и карьеры. У раков начало и середина, пожалуй, недели – время позитивных перемен в карьере. Старайтесь активнее участвовать в работе трудового коллектива и предлагать идеи по совершенствованию стиля и методов в работе. Возможно, вы оптимизируете свой режим работы, перейдя на более удобный для вас график работы. А также это хорошее время для смены места работы и знакомства с новым трудовым коллективом. Дерзайте, это ваша неделя. А уже в конце недели... Тем, кто занимается предпринимательством, либо фрилансеры на себя работают, рекомендуется сдерживать свой азарт и избегать финансовых спекуляций, то есть какие-то сомнения, либо вы понимаете, что это какая-то спекуляция, воздержитесь от любых действий, лучше отдохните. Ну что, мои дорогие, мы желаем вам прекрасной недели, напоминаем, что на этой неделе, сегодня, буквально 5 числа, стартует второй поток энерговибрационных сеансов, где работает три мастера, мы раскрываем ваш поток и переписываем вашу судьбу, ваши предназначения и ваши планы на жизнь, точнее, даже не планы, а возможности их получить. И 10 февраля стартует третий поток, вы можете еще попасть на второй или третий поток. Присоединяйтесь и помните, что у нас на канале есть для вас подарки. Переходите на канал и получайте. Пока-пока, мои родные. С вами была Елена Дегурова, Содружество Геркожителей. До новых встреч!